друзья всем привет меня зовут станислав макаров спасибо что зашли на мой канал и смотрите мои видео я работаю агентом по недвижимости в компании Центр недвижимость компромисс и показываю вам дома которые вы сейчас а именно весна 2023 года сможете себе позволить приобрести в краснодарском крае работаю я по северскому району и Обинскому району. сейчас нахожусь в поселке городского типа ильский это тот самый поселок где я живу и работаю здесь у нас ветром раздувает ворота сейчас посмотрим с вами домовладение будут какие-то вопросы обязательно оставляйте в комментариях пишите звоните буду рад помочь давайте смотреть предложение на улице хорошо немного ветрено но 23 24 градуса конец апреля подъездные пути у нас здесь смотрите застойщиком был застроен небольшой массив как можно сказать, такой небольшой коттеджный поселок, но небольшой массив, скажем так, да, на пятисотках, построены дома, все вот такие вот похожие, красивые. Здесь мы с вами на э, грунтовой дороге, которая отцепная, будем рассматривать домовладение. Вот такой дом, э, небольшой, эркерного типа, где можно будет сделать мансарду, если это потребуется. Соответственно, дом на фундаменте, газоблок обложен кирпичом. Здесь прекрасно поместился у нас каркасный бассейн, здесь полисадник, также имеется навес. Сейчас я вместе с вами закрою калитку. Калитку закрыли, чтобы нам ничего не мешало. Посмотрим с вами сначала территорию вокруг дома, сам участок так вот новый навес у нас имеется хотели хозяева застекли здесь закрыть со всех сторон как говорится утеплить чтобы была такая там, вера, веранда да но к сожалению планы поменялись поэтому приходится переезжать сравнительно небольшой участок 5 соток ну, довольно таки приятный здесь вот мы с вами видим сразу же а, наши холмогоры уже начинаются да? красивое место Здесь мы с вами смотрим, имеется огород. Давайте посмотрим с этой стороны участок. Смотрите, все красиво, чисто, прибрано. Здесь у нас цветет клубника, скоро уже будет плодоносить. Посажены молодые деревья, такие как черешня, яблоня, слива. Имеется смородина. В скором времени точно так же это будет все свести и плодоносить. Здесь у нас скважина, как правило, скважина в этом районе бурится около 30 метров. Здесь у нас уличный, уличный душ и теплица на участке. Соответственно, здесь уже проводятся работы весенние по высадке. Уже вот что-то начинает расти, поливается. Хорошая большая теплица подвод воды имеется для полива также пройдем участок давайте весь посмотрим чтобы потом в комментариях не было комментаторов что я не показал полностью участок пожалуйста показываю также у нас на участке имеется баня здесь у нас дровник сейчас я вам все покажу домовладение стыльной части можете посмотреть вот отсюда красиво сегодня тепло хорошо место для компостной кучи здесь открывается калитка можно попасть к соседям место конечно очень приятное готовые гряды для посадки любой культуры здесь у нас имеется хозблок здесь можно использовать как для склада вещей для мастерской Приятный такой хозблок из металлопрофиля. Очень удобно. И, соответственно, сама баня из газоблока небольшая. Где-то, наверное, 3х4 по внешней стене. Так вот мы весь участок с вами обошли. Заходим в баню. Соответственно, открывать баню я не буду. Сейчас она топится здесь у нас имеется топочная с легким паром владельцев и будущих владельцев бани сейчас мы с вами зайдем в дом посмотрим планировку интерьер оставайтесь со мной будет интересно Заходим с вами в дом, попадаем в прихожую, коридор. Давайте посмотрим с вами планировку дома. Когда мы рассматриваем планировку дома, с видео можете ставить на паузу, смотреть квадратуру комнат. Смотрите, здесь высокие потолки натяжные, с точными светильниками. Здесь у нас обои в виде жидких обоев, наклеенные на стены. Пол у нас ламинат. Стандартная планировка, две изолированных комнаты, кухня, гостиная. Соответственно, так выглядит первая комната. Здесь у нас стена на обоями, также натяжный потолок, гордины, окна большие, света здесь много. Также на полу ламинат, отопление, радиатор, отопление присутствует. Далее, следующая комната. Очень похожа на первую. Скорее всего, такая же квадратура. В описании сюда сможете это увидеть. Точно так же здесь и наклеен обоями, потолок натяжной. Окна также выходят на тыльную часть дома. Соответственно, здесь поместилась у нас тумба, двуспальная кровать и шкаф. Далее Смотрите, как здесь интересно сделали арку на кухню. Лепнина. Сейчас мы к ней вернемся. Через дверь проходим. Здесь у нас санузел. узел. Достаточно квадратура. Весь в плитке. Здесь у нас ванная. Поместился туалет, раковина и зеркало. А, и стиральная машина, соответственно, тоже. Посмотрим еще раз вблизи лепнину. Так вот, через арку мы проходим с вами кухню-гостиную. Имеется сплит-система. Направо в гостиной здесь оборудовали, как такой можно назвать, кабинет. Да, молодой человек здесь сидит, занимается. Также большое окно. Здесь у нас эркером. Три окна. Эркерное помещение, столовая, кухня, кухонный гарнитур. Вот так вот. Кухня выглядит, здесь точные светильники, поместился стол, стулья, холодильник. Вот такой дом мы с вами посмотрели в поселке городского типа Ильский. Как вам дом? Дом свежий, скажем так, недавно построенный от застройщика. Понравился дом, звоните, пишите, будем рады помочь в приобретении данного дома. Вы владелец дома, хотели бы, чтобы вы попали на наши каналы с хорошей большой аудиторией. Пожалуйста, звоните, пишите, будем рады помочь. Покажем ваш дом во всей красе, выложим на наши, наши социальные сети, и ваши дома увидят много-много зрителей, скажем так, наших каналов. Всем спасибо, что смотрите видео до конца. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Лайк, комментарий, репост обязательно. Спасибо за действие на канале. Это помогает развитию канала. Соответственно, чем больше подписчиков, тем больше зрителей, тем чаще выходят видеообзоры. Всем спасибо. Скоро увидимся. Всем всего хорошего. Пока.